Друзья, всем привет! Сегодня я специально оделась в маечку с радугой. А радуга у нас является символом ЛГБТ сообщества. Но ну, а к чему это я? А к тому, что сегодня мы с вами будем говорить, кому не стоит переезжать в Америку, по моему мнению. Но ну, а для меня самое главное в Ютубе это ваши комментарии. Это живое общение, я вообще рассматриваю Ютуб как инструмент моей связи с вами. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь оставлять свое мнение, и мы обязательно обсудим эту тему в комментариях. Первый пункт – это такая категория людей, которые приезжают в Штаты там с 50 тысячами долларов и считают, что «я сейчас открою супер-пупер бизнес, я тут салон красоты открою, или я тут ресторан открою, и я буду грести деньги лопатой, но для этого мне еще надо 6 месяцев здесь как-то прожить, обосноваться, посмотреть». Но я вам хочу сказать, ребята, что 50 тысяч долларов для Америки это очень маленькая сумма. И я понимаю прекрасно, что существуют люди с предпринимательской жилкой, которые даже из 5 долларов сделают 50 миллионов. Но... Таких очень немного в мире. И очень часто люди считают, что продав России там, квартиру и машину, и приехав сюда с 50 тысячами долларов, у них будет время для того, чтобы адаптироваться, для того, чтобы э, ассимилироваться, изучить Америку и уже в каком-то направлении двигаться. Я скажу свой собственный пример. Мы сюда переехали, у нас было 36 тысяч долларов, через месяц осталось 5. Ну как там с деньгами? А? Как с деньгами ты там? Че с деньгами? Че? Куда звонишь? Вот реально, на нашем счету осталось 5000 долларов. И мы не одни такие. Потому что Америка очень дорогая страна. Особенно, когда ты только приезжаешь, не знаешь где сэкономить, за что можно не заплатить, что можно получить бесплатно и так далее. Америка очень дорогая страна, поэтому не витайте в облаках. В 90% случаев вам придется сразу идти на работу и зарабатывать деньги для жизни в США. И одно дело, когда у вас такая ситуация, как сложилась у меня, мы не продавали никакой недвижимости, мы продали машину и приехали. Но мы всегда знали, что мы можем вернуться в Россию, у нас там есть квартира, мы можем нормально жить. Но есть же семьи, которые продают все, что у них есть. И изначально, поставив себе неправильный алгоритм в голове, они теряют в итоге деньги и впадают в какие-то депрессии вплоть до того, что они хотят отсюда уехать потому что жить очень сложно поэтому мой личный совет продумайте свою иммиграцию даже может быть напишите, как говорят контент-план, но ну не план, а план своих действий для развития и жизни в этой стране он конечно не останется первоначальным, но хотя бы вы так много не потеряете ни времени ни денег, если у вас заранее будут продуманы шаги в Первые годы жизни в США. Дальше, вот теперь мы подошли к пункту, почему я сижу вот в таком худе. Я не советую вам переезжать сюда, если вас раздражают однополые браки, целующиеся мужчины или женщины на улицах. Если вас раздражают люди нетрадиционной ориентации, да и просто вас раздражают там люди со штанами болтающимися на коленках и чтобы было видно трусы люди которые способны вызвать вообще культурный шок если ты до этого их никогда не видел таких людей в Америке очень много особенно в больших городах если вот в Каунте, ну вы их увидите не увидите то как только вы приедете в большой город и будет очень много на улицах очень много и Поверьте мне, что есть люди, которые до сих пор с нескрываемым раздражением принимают всю вот эту вот культуру американскую. Поэтому если вас за колик будут раздражать 60-летние бабушки в шортиках и с вот такими вот целлюлитными ногами, гуляющие по городу или идущие в магазин, или вас будут раздражать люди другой расы, соответственно, с другим менталитетом, или целующиеся мужчины, мой личный вам совет, что переезжать не стоит. Дальше. Я не советую переезжать людям, которые считают, что Америка это город солнца. В Америке полно несправедливости от судебной системы до какой-либо другой. Очень много очень много. Перекосы идут в разную сторону, но, тем не менее, очень часто люди здесь сталкиваются с проблемами у детей в школе, с какими-то судебными делами, когда корпорация их просто вот так вот вертит на пальцы. То есть этого всего здесь много. Другое дело, что на мой личный взгляд, в Америке справедливости больше. И в ней легче добиться результата, если ты себя считаешь правым. Но опять же, и не надо иметь розовые очки и считать, что все здесь живут по правилам. Все будет вот как, вот, вот как написано, так и будет. Нет, здесь такого нет. Это не город солнца, это такая же живая страна или живой организм. В ней существуют различные несправедливости, в ней существуют различные дискриминации, в ней существуют различные... Ситуации, в которых вы можете быть формально правы, а фактически окажетесь виноваты. Поэтому всегда держите это в голове и не считайте, что вы переедете в страну, в которой ну вот, ну вот, ну вот, все идеально. Дальше. Не переезжайте в эту страну, если вы не можете переступить через себя. О чем я говорю? Очень часто, когда иммигранты переезжают, люди теряют свой социальный статус. То есть они там были начальником отдела, а здесь становятся трак-драйверами. Или они там были главным бухгалтером, а здесь становятся там, я не знаю, сайдинг кладут на домах. Но для нашей ментальности это падение в социальном статусе. Но, и опять повторю, что 95% иммигрантов придется этот путь пройти. Придется и поубирать дома, и за старушками поухаживать. Какашечки из-под них повыносить А мальчикам придется на стройках Поработать Но если вы не можете на это пойти То либо вы переезжаете сюда А вы миллионер, но ну, очень богатый человек Который может просто вложить деньги И жить на проценты Либо я сюда вам переезжать Не советую Пятый пункт язык Все говорят про язык Я не буду даже ничего объяснять Потому что ну, что можно объяснять Людям, если они не понимают Что переезжая в страну который большинство говорит на английском языке, его надо знать. Но еще я вам хочу сказать, если вы по жизни такой стеснительный человек, что вам кажется, ой, я что-то там с акцентом сказал, ну, то есть перфекционист такой, и вы, скажем так, боитесь чужого осуждения или непонимания, и поэтому вы замыкаетесь, не можете получать информацию, не можете спросить или стесняетесь, тогда переезжать не стоит. То есть, когда вы переезжаете в Америку, я вам очень советую вот открыться. Вот как знаете, открыться, потому что иначе жить будет очень сложно. Вы, как любой мигрант, изначально в зависимой ситуации будете. И чем больше информации вы сможете из разных источников добыть, а зачастую одним из главных источников является живое общение, тем легче вам будет адаптироваться. А если вы стесняетесь и общаться не можете, то тогда вы изначально будете жить в какой-то враждебной и непонятной для себя среде. Поэтому, если вы не готовы к этому, переезжать я вам не советую. Шестой пункт. Я не советую вам переезжать, если вы не умеете ловить волну. Что я имею в виду под умением ловить волну? Ну, если вы не умеете перестраиваться. К примеру, раньше в Пенсильвании очень часто зимой выпадали обильные снега. И очень был неплохой бизнес купить снегоуборочную машину или там грейдер, как это у нас называется, и расчищать снег. А потом наступили времена, вот эта зима была снежная, а до этого три зимы было, когда снега не было вообще. Ну там на один день он выпадал. Соответственно, вы не могли зарабатывать. Значит, вам надо было перестроиться и получать доход с какого-то другого места. А завтра будет выгодно торговать на Амазоне тапочками. А послезавтра будет выгодно еще что-то. Конечно, существуют профессии необходимые, без которых не обойтись. Но очень часто, если вы не обладаете высокой квалификацией, к примеру, электрика или сантехника, ну то есть людей, которые нужны всегда и везде, вам придется подстраиваться под рынок услуг, которые востребованы. Но! Сегодня востребованы, а завтра нет. То есть вам нужно уметь перестраиваться. И если вы этого не умеете, ну не знаю, стоит вам переезжать в Америку или нет. Это как-то вот как-то так. Дальше пункт. Если вы считаете себя умнее американцев, ну вот что там, что там я вам всем расскажу, как надо жить и работать. Америка любит открытых бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла людей. И доверяет открытым бла-бла-бла-бла-бла людям. Вы можете быть прекрасным специалистом, но вы не можете общаться на интервью. То есть, когда к вам зашел и менеджер, говорит, «Ой, слушайте, у вас такая хорошая рубашка, где вы ее брали?» А вы будете сидеть вот так вот и «Ну, я не знаю, я пошел». Нет, это не работает. То есть, вы в ответ должны сказать, «Ой, да вы что, вам тоже нравится? Да я же ее купил в Мейсис на распродаже. Советую вам, ходить туда всегда». Я вам показала примерно интервью, но так вообще в обыденной жизни Америка любит открытых и общительных. И вы можете считать себя сколько угодно очень умным человеком, но, понимаете, не думайте, что вы умнее их. При всей вот этой их вот бла-бла-бла, что-то там, вот он тебе будет рассказывать и так далее, и тому подобное, это совершенно не говорит о том, что это поверхностный или глупый человек. Вот у нашей ментальности складывается ощущение, что если человек такой, Ху -ху -ху", он такой вот ветреный или не понять какой, нет. Ни один вам иммигрант не скажет, что американцы глупые, потому что когда ты проживешь здесь какое-то время и ты увидишь, как они общаются, и ты узнаешь людей, с которыми будешь работать или будешь общаться, ты любой иммигрант скажет, что но ну, они ничем не глупее нас. И последний пункт, ребята, потому что я уже устала говорить, это пункт «не переезжайте в Америку», если вы склонны к долгим, затяжным состояниям хандры или депрессии. У всех иммигрантов бывает хандра, бывает депрессия, всем бывает грустно. Но другое дело, что грустно там три дня, а потом ты... Вышел из этого состояния и пошел дальше развиваться, это один вопрос. А когда ты в это состояние зашел, и из него не можешь очень долго выйти, а еще и теряешь какую-то трудоспособность, ну тогда вам сюда переезжать совершенно не стоит, потому что в Америке невозможно прожить без денег. Невозможно. Америка это о деньгах. И уровень жизни очень-очень-очень сильно от них зависит. Поэтому здесь долго страдать, хандрить, депрессовать невозможно. То есть ты понимаешь, что тебе нужны деньги, и ты движешься там к определенной цели. Ну, конкретно, наверное, на первоначальном этапе их заработать. Если у тебя не выгорело там или... Пошло что-то не по твоему плану, раскисать здесь нельзя. Здесь надо продолжать двигаться, иначе нужно собирать чемоданы и быстро ехать обратно. Потому что уже потом, ну, я видела эти грустные лица иммигрантов, которые вынуждены здесь остаться и жить, а на самом деле здесь им очень плохо. Все, ребята, это был ролик о том, кому не стоит переезжать в Америку. А вы напишите свое мнение в комментариях и расскажите мне, кому еще не стоит переезжать в Америку и может быть что-то я упустила, а может в чем-то вы со мной не согласны. Пожалуйста, подписывайтесь на канал и ставьте палец так или так, в зависимости от того, как вам понравилось видео. Пока-пока.